Друзья, привет! Сегодня у нас необычный формат видео. Как видите, я сижу вот тут вот, вот тут вот, с черным квадратом рядом. Но это никакой не черный квадрат. Это у нас штука, которая будет приближать и подробно показывать структуру ткани. А что это за ткани? Это ткани, которые не нужно выбирать в магазинах. Да? Это те на вид, именно на вид составы, которые нам совершенно не нужны. Почему на вид? Потому что на самом деле много и приятного довольно-таки на визуальный взгляд, да, на, на визуальную оценку полиэстера, много приятных искусственных тканей, много хлопка, который там, прозрачный и не смотрится, а много того, который наоборот смотрится. Поэтому сейчас мы с вами определим те Самые грубые, да, самые грубые ошибки при выборе ткани. Какие не выбирать? Первый наш антигерой. Это вот такой вот плащ из, из материала искусственная самша. Очень нежная на ощупь. В общем-то, очень приятное, но, знаете, такое э, приятное, но уж слишком гладкое, да, рука вообще не цепляется ни за что, слишком гладкая ткань. И на вид это все тоже достаточно грустно, да, достаточно грустно. Давайте посмотрим в приближении. Вот я сюда кладу, да, наш плащ. И вот, смотрите, вот так, вот так это выглядит. Это не похоже на настоящую замшу. Вот такой будет край. Да, вот так будет обрезано. Вот такая будет изнаночка. Вот такая будет изнаночка. И все это напоминает неопрен. Хотя это не неопрен. Я прочитала состав. Это полиэстер. В общем, вот такую штуку выбирать не надо. Теперь убираем наш плащ. И... Переходим к следующей вещи. Это у нас всякие вот свитера. Да? Это у нас всякие составы свитеров. На самом деле здесь тоже не особенно угадаешь. Нет гарантии, что покупаете только шерсть, это будет классно. Да? Всякая бывает шерсть, всякий бывает кашемир. И искусственные составы тоже иногда бывают вполне ничего. А бывают чего? И вот смотрим мы на этот с вами свитер. Давайте смотреть на него в приближении. Опа. Смотрите, здесь у нас такие мягкие ворсинки попробуем вот так показать: ворсинки, которые выбиваются из э, общей ткани. Все это дело очень мягкое, и ворсиночки, да, ворсиночки будут скатываться. Вот этот мягкий пушок он будет скатываться сразу же. И общий вид, да, общий вид у ткани слишком мелкая, мелкая вот эта структура. Смотрите, здесь есть а, полосочки, да, и вы видите их увеличенными, но все это слишком, слишком меленькая, и поэтому ничего хорошего тоже у нас не выйдет. Да, с, этим, с этим составом тоже у нас не выйдет. Вот здесь вот сейчас хорошо видны вот эти мягкие ворсиночки и мелкая-мелкая мелкая такая вязочка резинкой. Убираем. Такое нам не надо. Дальше посмотрим с вами вот на такое прекрасное платье. В кавычках. да, Вот это точно никогда не надо покупать. Вот это та самая вислая. Тряпочка, тот самый вислый трикотаж. Да, еще и цвет у него такой совершенно убийственный, но он в любом цвете а, смотрелся бы не очень. Да. Тонкая, давайте посмотрим: тонкая полосочка, невнятная ткань, которая провисает, да, которая а, достаточно неэластичная, грубая, но при этом тонкая и вот это вот нам в таком виде не нужно да она не плотная она не плотная помимо прочих прелестей убираем еще один вариант того что нам не нужно смотрите свитшот да и вот опять вот то самое воспоминание о половой тряпке слишком тонкий трикотаж цвет да и сама вот, смотрите, да? не, не похоже на то, чтобы это была какая-то вот красивая такая достойная роскошная вещь, похоже на тонкую мягкую тряпку. Вот она такая и есть. Мы ее тоже брать не будем. Убираем. Следующий наш свитер. Когда Слишком резиночка, да, когда слишком резиночка. Если бы этой резиночкой все и ограничивалось, может быть, было бы еще ничего. Но у нас здесь соединение вот этой вот резинки, да, потом вот такого вывязанного рукава и для вязаного рукава это слишком, слишком он сильно растягивается. Хороший состав не может вот так вот, вот так растянуться, он пружинит в руках. Шерсть не может вот так пружинить. И я сейчас говорю именно про внешний вид. Да, внешний вид. То есть э, на ощупь это все очень мягко и приятно, как и любой э, искусственный материал. Так, подсовываем под наше увеличение. Вот смотрите, здесь на вид сейчас да, мы видим, что это в принципе плотная резинка и в принципе плотная шерсть. В принципе, плотная шерсть вот здесь. Но когда мы начинаем это дело растягивать, да, мы понимаем, что она хлипкая, что она слишком сильно растягивается. И выглядеть такая вещь не будет достойно. Да, должна быть плотнее, она должна хуже растягиваться. Это, здесь нет никакого натурального состава. Да, это все искусственные, мягенькие на ощупь такие ткани. Едем дальше, едем дальше. Вот у нас еще что, да, вот у нас что имеется. Вот такой вот свитер, тоже, видите, он как будто бы связан. Сейчас я вам покажу. Как будто бы, да, как будто бы. Но это такое очень мелкое, из очень мелких шовчиков состоящее единое полотно. И снова у нас какие-то ассоциации с мягкой тряпочкой, да, структуры мало. Тонкая, тонкая, тонкая вязка, мало, мало структуры. Вот, еще раз посмотрите, да, вот так. Не слишком выраженная структура, вот она, невыраженная. Убираем это дело. Еще один момент. Рубашка. Казалось бы, да, крой хороший, цвет красивый, рубашка большая, что нам еще надо? А теперь обращаем внимание, что это искусственный, ну как, это искусственная ткань, которая изображает собой вельвет. И этот вельвет, посмотрите, как сделан. Вот, вот здесь отлично видно в нашем черном квадрате. Видите, какой мелкий-мелкий рубчик? Вот, подложила. Мелкий-мелкий рубчик здесь. Такого быть не должно. У вельвета рубчик раза в три крупнее, в четыре. Это совсем меленький. И вот это соединение совсем мелкого рубчика и ощущение вельвета, оно как раз не дает нам ощутить богатство и роскошь и ткани. Вельвет должен быть в рубчик гораздо крупнее. Вот так не надо. Соответственно, на основе этого... Всю эту рубашку мы благополучно бракуем. Так, и последнее. Я не самый большой любитель а, ткани букле. Ее достаточно тяжело в современном мире сочетать, потому что она достаточно такая возрастная. И нужно приложить большие усилия, чтобы эту возрастную ткань, перекрыть чем-то современным. Поэтому все эти пиджаки а Шанель чаще всего стилизуют с джинсами. Но есть еще хуже вариант, когда делается вот такая штука, типа букле, но на самом деле она не плотная, она вся такая вот просвечивающая, она непрозрачная, но она... Подкладываем. Вот. Смотрите. Но она просвечивающая. Смотрите, как мешок. Вот тот самый мешок из-под картошки. Вот он. И он здесь просвечивает. Вот так не надо букле, уж если вы его там собрались покупать, из него не будет воздух торчать. Он будет плотненький. Поэтому такой вот букле, где кажется, что сейчас вот здесь нитки разлезутся. Вот, смотрите. Видите? Вот так вот. Совсем не плотный, да, редкая вязка, и кажется, сейчас все это распадется. Вот так не надо. Поэтому и этот пиджак мы с вами тоже складываем и несем всю эту кучу обратно возвращать. Спасибо большое.